Дорогие друзья, интернет-пользователи, гости моего канала, с вами заново я, серый кролик. Ну вот мы в нашем хозяйстве не были две ночи, то есть три дня и две ночи. Говорят, что если держать хозяйственную живность, то из дома невозможно куда уехать. Мы уехали. Покупали себе вот таких вот кроликов. Если вы останетесь, друзья, с нами, вы, их, конечно же, увидите. Дальше мы никого не кормили в течение трех дней. Грубо говоря, ни свиней, ни вот того нашего породиства собаку турпыри. Одни только там эти как там попугаи бегают, воробьи жирные, вот такие вот, честно, воробьи больше, чем куры. Для этого нам человек, мы сейчас расскажем, дал вот такое количество комбикорма для своих ушастых, которые продал Мы подготовили, ну там, для собачку, собачки, курочку Курочкам, и если вы с нами, друзья, останетесь, вы все увидите с первого, э, от первого лица Потому что ни одного единого следа еще никуда, ни в не ни, ни в Это котики бегали, следы вот котины, да, нас искали А нас туда еще не было, мы пришли в дом Растопили котел, Юлька поставила там что-то кушать, жарить, парить и все остальное. И сейчас идем на хозяйство. Все, набираем водичку, кормим курочек нашего супер суперпупера собачку, потом свинок, а потом в курятник. Набираем воду. Вода, слава богу, мороза у нас на улице нету. Поэтому, как вы видите, мы сделаем кран, выведем сюда. Вода, все есть. Сейчас заносим нашему псу и куркам. Привет, молодец ты на страже был, вот у тебя колбаска, uh -huh. косточка. тут какие-то даже котлеты, uh -huh. папа не покушал, будем рексик кушать, Молодец, молодец. мола кушать, все, не надо, <свят> так Юлька. дай-ка нам, все для нас, все. чтобы курки выскочили, сразу делом занялись, да. а -а -а. водичка, водичка нальем, иди двор. А, еще даже не открывается. А. Цыпа, цыпа, цыпа, цыпа, Курки думают, где хозяева. Все. Главное вечером это выливать, чтобы она не принесла. Ну да. Немножко сейчас, чтобы их не пускать, прикроем тут. Цыпа, цыпа, цыпа. А -а -а. И, котки, и курки все сидели, короче, в этом. Все ждали папа. Папа пришел, и их сейчас покормит. Цыпа, цыпа, цыпа. Угу. О чего же, довольные все. Вот так. Ах, а то люди вас. думают, что их две штучки. Все, кушайте. Ну, так, все, Юлька, набираем воду идем в этот. Старток. Ладно, снимай. Ах, а я пойду водой набирать. Курки очень. Ох ты, ох ты, крылышки замлели, уточки. Юля, а хлеб Курочкам. А потом, Цифки, У нас хлеб. Дома кушает только папа. поэтому Остается, я даю да. курочкам и уточкам. Да. О, это вот папа не скушал хлеба. Там еще на подходе. но это уже завтра я мы заморского хлеба привезли. Поэтому этого можно. А у вот этого котлетки. Колбаска. Укуснячика. А? Да, да он не и жадный. Можешь Стали. забирать. На. И это городской фарш, дорогие друзья да. Мы его не едим Нам Мы собачку отдали надо кормить, вот Он охранял три дня давай, давай. Молодец Все, пошел лосина свинок. Набираем воду Все, Курки жизни радуются, раксик жизни радуется Идем дальше Все, набрали воды Вперед к свинкам Топтим дорожку Давай-давай. Вчера снега столько было, ух! Намело. Включаем свет. Так. Ну, смотри, все в загонах своих. Никто не выскочил, все а? живы-здоровы. Все хорошо, заходим. Там пока их два. Дядь, а, дядь. Вот. Дядь. Привет. Полосы, Дюдя. Ну, кориты чистая. Все съели, все. Под, все. под, под ноль. Сейчас покажу. Дючка, отойди. О, посмотрите. Идеально, как идеально. Молодцы. Молодцы по посередючку. Сейчас двойную порцию. Сейчас. Хотя нет, перекармливать тоже не надо. О! Вот идеально. Чистенько все. Молодцы, Супер. Дючка. Что мы делаем? Берем чашу. Карпетку. Здесь у нас. Кто-то у нас спрашивал, чем мы курим. 20% кукурузы, 20% тритикали, 10% ячмень, овса угу. Потом добавляем на 100 кг муки фуражной 100 грамм БМВД Белковитамины добавки угу. Дальше сейчас покажем А, 1% мясокостой муки здесь добавлен На одного вот такого чарченка, килограмм 100 кг, Мы где-то 4 килограмма муки такой делаем и даем 10 грамм мела ага. Отдельно мел 10 грамм это такая вот столовая ложка ага. Каждому сейчас дополнительно насыпаем О. Потому что у нас помещение из блоков ага. И чтобы они их дальше не грызли Добавляем мел Мел довольно дешевый ага. Дальше мы даем им не сухим кормом, А влажным Здесь холодная вода, как вы видели Из улицы Угу. Набрали корица Иди покажи виду Набрали корицу. Дальше. А, они за раз столько воды не выпьют, мы им будем приносить ну, где-то через минут 10-20. Ну, минут через 20 еще воды. Угу. Дальше смотрю, что в этом у них сильно макровато. Вот а мы. Немножко посыпать соломки. Да. Ну, такая солома, честно. Ну, чуть-чуть хотим, чтобы было немножко... Ой. Он занят, не трожь. Ой, кушай, кушай. Загон у нас Молодцы. Чистый, свободный для следующих. Угу. Все, друзья. Ну, за Все, друзья, идем в крольчатник. Показываем, кого купили. Э -э -э, класс. Все, по синям разобрались. Идем А, набрать для кого для кого для... коробочку. Коробочка, Коробочка, коробочка. С подарочками. С купочками. Пошли. Давай, давай, неси. Там тяжеленько так. Так, сейчас мы тут все посмотрим. Посмотри, бегает уже. Гляньте, что происходит. Так. Всегда нужно наливать воду. Мы заходим, наливаем воду даже если там есть но на... подлить надо да. у нас пойдешь есть щенка. нету я вижу пойдешь to воду мы налили что там случилось Прошел? где пора? куда так а что здесь у нас поилочка а где поилочка так у нас пойдешь видишь скорее что мир крольчонок oh! у нас не потерялся, Юля. Он теперь потерялся, видишь? Будем искать. Угу. Не, он, он там лежит, его нужно достать. Ой, Она его уволокла? Ну да. Один сбежал, один погиб. Тут что-то отлетело Эх, вы зайцы. И Она вот коробка. Фужинку мы старую часто не нашли. Угу. Клапан нашли, все поставили. Она, получается, дергала. Угу. Вода закончилась в емкости. Угу. И, к сожалению, вырвала. Да. Ну, По поводу крольчонка не знаю. Скорее всего, на сиски да. вытащила. Он уже все, уже закалел. Помочь мы его ничего не сможем. Ну, не без потерь, как говорится. Да. Ну, что не делать? Ну, Жалко, конечно. Ферма, если никуда не ездить, сидеть дома, ну, конечно, ну, не просто ж так ездили. Ну, да. Кое-что приобрели. Как раз, как раз, как раз. Так, барабанная дровь. <свят> <свят> барабанная дровь. <свят> а, зовут его Михаил. Он с города Чаус. Ну, точнее, частку в районе. Телефон будет его в описании. Uh -huh. Это не реклама, друзья. Если кого-то заинтересуют данные кролики, звоните, пишите, договаривайтесь сами. Uh -huh. Ничего за кого говорить не буду. К двум кроликам он, он дал тем комбикорм, который кормит. Это рошанский комбикорм. Yeah. Здесь у меня два кролика. Первый кролик это полтавское серебро. Мальчик. Как, и хотел. Да, как я и хотел. Ему три с половиной месяца. Ах, В следующем красавец. видео мы его взвесим и вы, конечно, ну, красивый друзья, же, а? согласитесь. Видите. Беги, красавец. беги, малыш. Вот ему три с половиной месяца. Хорошо, хорош, хорош, пацан. Куда ты там дырочки? Так, садим его а отдельно. Конечно. Так, под... Тут уже кто-то бегает. Так, вот под... мальчик. Его садим сюда, так. а этого садим сюда Так Этого садим а, -а, а, они куч-куч Вы видите, куч что куч-куч Мы посадим его отдельно туда Опа. Парень Парни, у нас прибавление Вот наш красавец Ну, ну, ну, тихо, тихо, только не биться а то как лежу какой-то боец у нас белый. Боец. Белый этот боец ко всем лезет. Этот. Обнюхиваться. Угу. На мясо пойдет. Так вот этот мальчик три с половиной месяца угу. обошелся честно в полцены цены стоимости. Он мой был подписчик, по отчеству его Анатольевич зовут, если что, звоните, пишите, Анатольевич, тыры-пыры, договаривайтесь, пишите. Мы хотели, так, спрячься, мы хотели взять второго крольчиху, это хотели мы вот такую вот, вот. строкача. Он их взвесил, своих девочек, и сказал, что строкача я продавать не буду, не буду позориться, не буду это, почему-то что-то ему не понравилось. Я их сам не видел, друзья. Но почему-то он сказал, что я их продавать не буду. Поэтому он мне предложил ну, может, вот такую интересную девочку. Ей 6 месяцев. Она сегодня стала сукрольной. Эм, покрыл мальчиком агути. Вроде так. Она бойка такая. Вот такая у нас девочка получилась. Ах, он сказал, отдаю как, как себе. Эм, она одна цветная такая, дымчатая. Вот, вот такая, такая у нас, у нас появилась баранка. девочка. Сегодняшним днем она осемененная мальчиком Агути барашком. Честно, за ту цену, которую я ее купил, Красавец. мне стыдно даже называть. Мне бы сказали, что я скупердяй. Я ему предлагал больше, но он на отрез отказывался. Сказал, что дети, тарепыри, все остальное, поэтому он ну, брать больше не хотел. Я ему так там, честно, ну он категорически отказывался брать у меня денег, честно. Мужик во, зовут Михаил По отчеству его Анатольевич Ссылка будет в описании На его телефон Если что, созванивайтесь, звоните у -у -у. Ну, Чихонько. у нас вот в хозяйстве Впервые появился свой бараш. У -у -у. Тем более девочка, тем более супронная Если все хорошо Я не говорю, что это очень хорошо Я не говорю, что это плохо Ну, попробуем Я не хотел, честно, барашка, Потому что у меня все кролики на сетке держатся да? И вы знаете, что барашки для сетки Малопригодные, но но! Ну вот цвет не передать все равно через камеру. Не передать. Обалденная да? такая, она вживую вообще. Очень красивая. Вот такая вот лоповушка: 6 месяцев. Он сказал, руку О, на течение пупые. даю Ей 6 месяцев, Красотка. и там несколько дней. Ну, куда мы ее посадим, красотку? А, да, сейчас посадим. Да. Ой, боже, бойкая, да, молодая, да, бойкая, да, да, вот делать? такая тише, прыткая. Тише, тише, тише. У -у -у. тише, тише, тише. Ой, тоже ой, а еще ехала дорогу так, да, ой, она ехала ой, в автобусе, ой, в маршрут, и в такси, и в такси, и в, маршрутке, и в автобусе, ой, -ой, -ой. С а, а как его звали тоже? Анатолий или как? А я не слышала. Таксист супер попался, да, такой ну, угу. Блин. Таксисту такси... привет. Я не помню, честно, как вас по, по отчеству, но вам Во, спасибо. Даже Никит за, завезли, блин, блин, спасибо, честно. Ну что, мамань. А, мамань? У него как раз сегодня была охота, поэтому он ее покрыл своим же мальчиком. Ну и сделал нам такой огромнейший презент. Угу. Все, пойдем садить его сюда. Красавица. Вот сюда мы садим Сейчас мы насыпим и уже комбикорм сюда в кормушку, ага. потому что она пустая. Но при этом перемешаем со своим... Ну, чтобы немножко привыкали к нашему. Да, да, да. да. Чтобы не было таких резких перепадов. Ну, русский ЭКР, ЭКР кк 92 Это хралячий комбикорм ага. Аршанского комбината. Но у него, знаете как, она немножко длинная, смотрите, крольчона делает как, он откусывает ее немножко, она отламывается, и вот большая часть, получается, падает на землю. У него в рту кусочек, а она падает большую часть на землю. Может, я ошибаюсь, но у меня было так. Она сильно длинноватая, поэтому немножко неудобная в кормлении участка. Сейчас мы подсыпем, водичка у них здесь есть. Все, uh, У нас есть еще один интересный мужчина, который я не уточнил его, как вы по зовут, да? Ну зовут его Евгений. Евгений. Город Ворша. Следующий вы. Ну вот-вот, ей-богу, следующий же вы. Просто ближайшие уже объехал. Да, обязательно мы съездим, потому что нам нужна еще девочка полтавское серебро, нам нужно еще мальчик полтавское серебро, потому что я внутри как-то прикипел и захотел держать полтавское серебро на своей сетке. Съездил в ОМА, посмотрел ячейку 25 на 25 наверх по 9 рублей 47 копеек за метр погонный. Эта цена меня устраивает, поэтому в следующий раз едем на ОМА, едем обрускали Могилеву. Режем сеточку, и все будет хорошо. Но, маленький нюансы, в Бобруске мне не хотели продавать сетку по метру, по-вонному, да? Угу. Мне не нужно 10 метров, мне, мне не нужно 25, допустим, мне нужно 5 метров или 6 метров. В Бобруске не хотели продавать, в Могилюве без проблем. Они спрашивают, какое количество. Что у вас тут это? Кипиш, кипиш. Я вам тут зайца. А в Могилеве без проблем. Хоть 20 сантиметров сказали, могут отрезать без проблем. Ну, Друзья, видишь? Одна сеть магазинов ОМО, но разные потоки продажи того или иного товара. Угу. Все. Кого мы хотели показать, мы показали. Кого мы купили, тоже показали. Короче, 3,5 мальчика месяца он отдавал мне за 30 рублей. Вдумайтесь. А девочку он говорил вообще бесплатно. Да? Что я, сколько ему отдал, мне стыдно говорить, поэтому я и не буду говорить, yeah. но заново же телефон в описании, созванивайтесь, звоните, он живет и в Могилеве, и в Часком районе, то есть может привести Могилев или там довезти, тоже у него есть э -э, НЗБшка, э -э, полтавское серебро, э -э, эти каких там, э -э -э, французские бараны, так что, друзья, за что купляю, зато и продаю. Всех благ вам, друзья. Всем счастья, здоровья и благополучия. Еще раз вас убеждаю, то, что с хозяйства можно уезжать на несколько дней куда-то. И не жить вместе с ними. Все, без коллегов не могу. Не могу не. Можно. И свиньи потерпят, и куры, и цесарки, и утки тоже потерпят, и кролики потерпят. Неужели мне сложно было поменять ту поилку? Uh -huh. Но ну, мне поилка поменять пришлось, да? Ну, сколько секунд? Ой, ну, 10 секунд, секунд. Ну, 20 но... 20 секунд, Все. заново приделать. поставил, Все забыл. Воду набрал, Все забыл. А что зайчик погиб? Так он зайчик мог и с нами погибнуть. Погиб. Ну, блин, погибнуть. он мог и со мной погибнуть, да. и без меня. А да. не да, да, да, помещении, Да что, знаете... Да и мороза ну, вроде не было такого. А так Они родились 23 числа Сегодня у нас какого на улице? 6? Ой, 6 вроде 6, то есть 6 и там 7, 8 Ну, 14 дней Все, что угодно можно было привязать да. Главное, чтобы мальчик мы посадили отдельно Почему не на улице и карантин Жалко мне кранчат сейчас садить на улицу ну, да. есть ли уже Если судьба? есть помещение то это судьба если не повезет то это уже не повезет мы в ближайшее время все будет вакцинировать он миксоматоза и выглубок обязательно вы друзья это увидите у нас лекарства есть Уff. ну как то так все все Всем счастья, здоровья было получше, пошел копить, топить дальше котел, а пускай Жинка варить кушает. Ой, ну, там с... работы да. много дома, пойду. В доме никого не было, в доме три дня никого не было, да, и в доме получается такая сырость, угу. запах какой-то такой. Ну, он ну ничего, был. она протопится будет да, нормально. Сейчас мы сейчас протопим, будет отлично. Ну, ну все будет окей. Okay. Все, всем пока. Пока.